Пресловутый пассивный доход – мечта студента или цель здравомыслящего человека. В былые времена доход, для которого не требовался личный труд человека и который не контролировался государством, не только осуждался, но даже еще преследовался по закону. Это особенно практиковалось в странах с коммунистической идеологией. Да и сейчас среди людей старшего поколения такие доходы нередко порицаются. Радует, что по большей части сегодня отношение к деньгам и жизненным благам в корне изменилось. Поэтому любому человеку не лишне разобраться в этой теме. А уж потом, без оглядки на мнение посторонних, решить, каким советом следовать. Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. Любой доход можно классифицировать. Активный – это, например, зарплата, которую мы получаем за наемную работу, или плата наших услуг, если работаем на себя. Да и вообще, активным можно назвать любой доход, который иссякнет с прекращением работы. Как вы, наверное, догадались, в противовес активному существует и пассивный доход, тот, для которого не требуется систематических затрат, личного времени и сил. Проще говоря, это когда вы не работаете, а прибыль продолжает поступать. Это тебе не мелочь по карманам дырить. Автомашины куплю с магнитофоном, в костюм с отливом и виял. Очевидно, иметь пассивный доход хорошо, ведь именно он позволяет сохранить привычный уровень жизни при меньших усилиях. Или улучшить, работая в привычном ритме. Понятно, чем больше люди интересуются темой денег, тем легче разобраться в сути, а значит достичь желаемого. Именно поэтому сегодня мы говорим об основных видах пассивного дохода, которые в той или иной степени доступны каждому. Инвестиционный, а значит основанный на вложении имеющегося капитала. Инвестировать можно в ценные бумаги, бизнес или недвижимость. Общеизвестно, что при профессиональном подходе это довольно прибыльное дело. Часто достаточно одного удачного предприятия чтобы всю жизнь пожинать плоды. Несмотря на расхожее мнение о преимуществах инвестирования, все же рекомендуем основательно разобраться в ситуации на выбранном рынке, включить свои аналитические способности и по возможности привлечь компетентного человека, прошедшего путь, который у вас еще впереди. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, не у вас есть. Маркетинговый. Если вы продвинутый пользователь социальных сетей, блогер, фотограф, лидер мнений и количество ваших подписчиков зашкаливает, используйте это в качестве источника дохода. Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Списываю на вас. Продавайте фото в журналы, пишите о моделях, делайте обзоры трендовых товаров. Опыт последних лет показал, что за качественный контент платят. И платят щедро. Интеллектуальный. Например, Стивену Кингу не нужно ходить в офис с 9 до 18, чтобы получать ежемесячную зарплату. Его книги издавались миллионными тиражами Дохода от таких продаж хватит на несколько поколений То же касается и композиторов, поэтов, изобретателей Главное помните об авторском праве на свои произведения но ну, если не желаете пустить по ветру заслуженный доход Заработок в интернете Постойте, постойте, не спешите с выводами Бесспорно, все мы наслышаны о недобросовестных дельцах Создавших множество пунктов приема средств у населения Под видом перспективных компаний или внезапного выигрыша Конечно же, сломя голову, инвестировать в сомнительные предприятия не стоит. Ведь интернет – это не только великое изобретение человеческого гения, но и благодатная почва для мошенников. А деньги? Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги? Как же отделить зерна от плевел? Как отличить добросовестную компанию от однодневки, созданной с целью поживиться на доверчивых гражданах? Мы обязательно расскажем подробнее об этом в одном из следующих видео. Но для заработка в интернете часто не требуется ни профессиональных знаний, ни специальных навыков, ни финансовых вложений. Вместо этого вы инвестируете время. А умудренные опытом люди говорят, что это самая ценная и мощная инвестиция. Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Будь железа не отходя от газа. К примеру, возьмем компанию «Глобус». Она оплачивает маркетинговые услуги, проще говоря, платит за то, что вы помогаете ей расширяться и завоевывать рынок. А деньги она берет у рекламодателей, которые размещают в ее сети рекламу. Все действительно так просто. Пассивный доход – путь к стабильности и спокойствию. Он доступен каждому, вне зависимости от убеждений, вероисповедания, цвета кожи, разреза глаз и прочего. Разница лишь в том, используем ли мы возможности. Или отказываемся верить, потакая страхам, закрывающим путь к лучшей жизни. Но вы уже сделали важный шаг к успеху, досмотрев это видео до конца. Наступило время для следующего. Прекратить жить в мире иллюзий об улучшении жизни в будущем. Поставился цель, добейся. И точка. Сейчас именно тот день и час, когда нужно принять решение и начать действовать. Подпишись на канал и скоро мы увидимся.